здравствуйте дорогие мои други подруги Итак, перед вами Очередной мой прогноз, прогноз от Кассандры, на что обратить внимание ближайшие, даже я бы сказала, три недели. Помогать добывать информацию нам будет колода Фортуны, моя авторская, и, конечно же, наши камушки, наши волшебные камушки. Итак, от вас требуется только загадать свое поле. Вот тут четыре вариантов фигуры. Загадывайте спонтанно, не напрягаясь свое поле. Сегодня у нас в гостях вода присутствует. Она будет помогать нам добывать информацию. Итак, сегодня такой день, когда надо воду брать в помощники. Итак, можете одно поле на себя загадать, а другое на какого-то другого человека. Близкого, не близкого, любимого, нелюбимого. Может быть, вам надо подсмотреть какую-то ситуацию с другой стороны. Итак, загадывайте. Хорошо, я начинаю. Итак, начинаем с ромбика. ромбика. Итак, ромбик. Ромбик говорит, что возможно идет такое ощущение, что вы спите или что-то вокруг заторможено, что-то застряло. Хочу сказать, что еще ближайшие пять дней вы подвержены каким-то болезням, каким-то инфекциям. Если вы болеете, то через 6 дней вы сильно начинаете конкретно выздоравливать. Почему я так говорю? Потому что там лежит камушек, как бы связанный с помощью ангела. То есть и ваша, эм, ваша сила организма, плюс ангел впрягается, какой-то более благоприятный, укрепительный, закрепительный период для вашей Венеры, для вашего Марса происходит, и вы начинаете выздоравливать. То есть обратите внимание на то, что что-то за затягивается заживает восстанавливается в вашем в твоем организме вот и обрати внимание наверное что карта сна кошка погрызла карту но что делать везде за все надо платить то есть обрати внимание какой сон отрегулируй может быть, лишний час где-то урви, вырви у телевизора, вырви у компьютера и дай себе сна. И тогда сон будет восстанавливать ваш организм. И еще очень интересно, обратите внимание на знаки, через 10 дней начинается период, на знаки вокруг тебя. Если у вас есть отношения с человеком, и вот он в этот период указанный мой вам что-то он или она будет что-то говорить, обратите внимание на это. Этот человек не шутит вот с этой темой. Может быть, это пожелание что-то купить или как-то поменяться. То есть, обрати внимание, лови знаки, лови цифры. Вот такой у вас интересный период. Он вообще такой мистический. Кто не познакомился, может быть, это период для знакомства. Теперь переходим сюда. Я называю это поле затмения. Ну, Не обязательно затмения, но когда солнце что-то обгерчило и что-то попало в ракурс освещения, можно сказать и так. Хочу сказать, что немножечко одной ногой камень болезни зацепил и этот, это поле. Поэтому, дорогие мои, возможно, это кусочек затяжной болезни, старой болезни, хронической болезни. Если она прозвонила и какой-то орган у вас вот забыковал, законфликтовал с вами, значит, надо применить что-то медикаментозное или хотя бы травяные чаи тут пропить. То есть не пускать, дорогие мои, на самотек. Еще хочу сказать, что в ближайшую неделю у вас очень оберчится тема на что обратить внимание? Сработать. Возможно, что-то немножко надо, надо что-то ускорить, не откладывать, а вперед. Смотрите, какая стрелочка. Иди вперед. Даже если ты пока что-то толком не знаешь, что там впереди, связанное с работой, там, допустим, повысят зарплату, не повысят, есть ли перспектива или нет, судя по этой стрелочке, есть перспектива. Иди вперед, не ставя каких-то больших вот тут надежд. И еще что интересно, через месяц, хотя я сказала, что это видео на ближайшие три недели, но через месяц у вас наступит период борьбы вашего ангела с транзитным демоном, я бы так сказала. То есть будет проверка вас на какие-то табу, на то, чтобы вы нарушили какие-то свои внутренние законы, может быть, подали руку какой-то гниде, вот скажем так, взяли чужую вещь или залезли на другую территорию, тут вот будьте очень осторожными и не пишите тут никакие кляузы, ни на кого не стучите. Ну, вот такая подсказка вам. Обрати на это внимание, да, потому что камень демона, его надо тоже отработать, от него никуда не денешься. Но единственное, что вот карта... Ангела, она будет бороться, она будет обнулять, пытаться. То есть демон своя программа, ангел своя программа. И вы почувствуете внутри вот это качание. В этот момент надо уметь держать себя в руках, тормозить и никуда не спешить. Теперь переходим к звезде. Ох, дорогие мои звездные, хочу сказать, что, судя по камню фортуны и карты фортуны, и самая сильная карта, можно сказать, в этой колоде, когда человек приходит к цели, наконец-то, видите, замочная скважина, оттуда свет, шум, гимн, тушь, все там, тушь, это кто не понял, тот поймет, музыка, летавры бьют вас, вас возносят то есть кого то из вас в ближайший через неделю в такой период начнется возносить. Да даже если это вы просто живете дома и вас недопонимали и не соглашались с вашей точки зрения, наконец -то вам скажут «Ничего себе, насколько ты была права» или «Ничего себе, какой ты молодец, что ты там успел что-то починить, а сейчас цены повысились». Ну даже, даже вот так, то есть какое-то признание, понимание. И вообще мне нравится тут что? Мне нравится силовой камень Марса «Лег сюда». То есть вот через две недели вы особенно почувствуете вот эту значимость, авторитарность, владение ситуацией. Ну вот такое, когда я сказал, я сказала, и так оно есть. Но тут интересно что. Тут еще, кстати, хочу сказать, что возможно, когда вы почувствуете эту власть, вам вы немножко поймете, что где-то надо держать такую двойственную сторону, как сказать и вашим, и нашим, чтобы держать все под контролем. Вы потом поймете, о чем я говорю. И еще хочу сказать, что через три недели какой-то друг или подруга захочет искренне вам помочь в теме раскрутки, в теме рекламы, может быть, какого-то объявления. Может быть, не надо ей в этом препятствовать, дорогие мои. И еще хочу сказать... Слава, да, успех, да, но это не надо сейчас в ближайшие три недели выставлять себе какие-то гиперцели на тему какого-то очень большого, знаете, богатства вашей семьи или вас лично. То есть сейчас вы, у вас период объерчения, тема денег, она позже придет Сейчас вот именно вы... Как на сцене, вы на пьедестале. С этим вас поздравляю. О таком периоде многие знаете и певцы и и, и писатели мечтают, потому что колесо фортуны и карта фортуны соединения очень мощная. Теперь переходим сюда к Луне. Что мы видим? Луна говорит, что что-то вас будет радовать в ближайшие две недели. Может, даже какие-то подарки, а может, даже вы не ждали, а какой-то подарок придет. Это, знаете, как узнать, допустим, что кто-то забеременел в вашей родне, и вас это порадует. То есть вот хорошая идея, хорошая информация, вам она очень радостна. И вообще все неплохо складывается. Эта карта, она радостная, радостная. И идей много, и целей много, кусочек ключика. Она радостная. Смотрите, вот когда соединяется, и есть соединение, это очень хитрые, я сама сделала, зашифрованные карты. Когда есть ключики тут, то очень хорошо. Это, конечно, не то соединение ключей, но все равно это говорит о том, что много идей, может быть, много подсказок. Много идей, через три недели вас, обратите внимание, какие идеи вокруг будут летать. Даже, может, это получужие идеи, а может быть, вы отключите э, компьютер и какая-то чужая полуидея, а вы ее додумаете и в новую обертку положите, и она вас будет дальше кормить и поить, как говорится. Хороший камень, который говорит кампануй. видите, кампануй. И такое, и такое. Все можно вместе. Оно даже в камне разного цвета может совмещаться и приносить пользу. Сказать и еще вот такая рекомендация. В ближайшие две недели обязательно или на кладбище надо съездить, или зайти в церковь, заказать за упокойную, за какого-то очень важного, нужного для вас, важного в вашей судьбе родственника или родственницу. Э обязательно, Потому что... Тут лежит камень помощи умерших предков. Буду благодарна за лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи.